Народ, всем привет, последний опер для разбора, протестировал немного Султан и хотел бы поделиться с вами своими первыми впечатлениями. Конечно, боевые сервера это немножко другое, но тем не менее, первые впечатления подал оперативнику оперативнику я уже составил, надеюсь вам это поможет. Разберем особенности, способности, навыки... Для данного оперативника И в конце посмотрим ветку прокачки Много говорить про снайпера не будем Снайпер это все тот оперативник про котором много не скажет Достаточно знать просто винтовку Но у этого оперативника есть Главная фишка Он раздает инвиз на обо всем по порядку по оружию я почти угадал. Ошибся только в модификации. Я думал, будет Сака ТРГ-22, а оказалась винтовка Сака ТРГ-42. Наш снайпер будет болтовщиком, но не обычным болтовщиком. В общем, в тело наш снайпер почему-то стрелять не умеет. Зато, блин, в голову он ложит просто на ура. Я имею в виду наш урон. В тело мы наносим 55 урона без брони, с броней 41. В голову аж 165, мать 165 голову. Бешеная разница между попаданием в тело. В общем, этот снайпер просто создал для поражения цели по голове. Нет, конечно, тот же комар по урону в тело, плюс-минус как мы, ну, чуть меньше у комара. Но, блин, 160 в голову. 165. Это почти топовый результат по ДПС. Это третий. Лучше только Сокол и Арчер, естественно. Уважаю. А, недаром на кепке у нас все-таки написано ваншот ванкил. По сути, с высыла в голову будут ложиться все, кроме поддержки. Которые хоть и выживут, но будут по факту при смерти. Лично я поиграл и... Хоть я не особо люблю снайперов, но обожаю вагабонда. И этот опер мне лично сошел. С учетом нашей скорострельности урона, я просто обязан его себе взять. Среди казахов это единственный оперативник с нормальным ДПС. У всех остальных ДПС стремится просто к нулю. Но не только винтовка хороший наш снайпер. Кстати, у нас в Калибре появилась реферальная программа. Если тебе интересно, ты хочешь создать новый аккаунт, пригласить друга или просто хочешь поделиться с кем-нибудь этой ссылкой, заходи под этот видос, читай условия и бонусы которые ты получаешь и соответственно участвуй. Ну и естественно не надо забывать поставить подписку и нажать колокольчик. Шикарная фишка данного оперативника является то, что если мы под добилке попадаем в голову противнику, то мы и наши союзники, которые находятся рядом с тобой в радиусе 10 метров, получают лечение на 5 единиц. А 10 метров, если честно, это довольно таки немало. Конечно, в пвп мы много не нахиляем, но бывает и одно хп решает исход битвы, поэтому рад вам представить первого хиллера не медика, который может лечить союзника. Думаю это не предело, а что-то подобное у нас еще появится. Наша способность прикрытия действует 11 секунд, перезаряжается 22 секунды, соответственно можно юзать постоянно, стоимость применения 50 очков выносливости, приемлемая цена. Фишка нашей способности в том, что при попадании по врагу мы запрещаем ему лечиться на 20 секунд, это Классно, это не сверх какая имба, но тем не менее это очень неудобно и раздражает, когда ты после попадания снайпера не можешь отличиться. Привет от стерлинга. Также при попадании по противнику под этой обилкой мы снимаем щит с него и также запрещаем накладывать щит на этого оперативника в течение 20 секунд. Прощай алмаз, прощай штерн, ну и соответственно другие оперативники, которые могут накладывать на себя щит. Прикольная обилка, но ничего сверх такого. Если вы любите ПВЕ или фронт, то эта фишка раскрывается в полной мере, я имею в виду хил союзника Стреляя по бот, вы практически всегда стреляете в голову, соответственно Но если у вас руки конечно растут из нужного места, а не ниже пояса Получается вы будете всегда с полным хп, или точнее уже не так вы сильно будете зависеть от медика И сами сможете довольно быстро лечить себя и вашего союзника А если рядом с вами будет тусоваться союзник, то и медик по факту вам сильно не нужен Просто шикарная фишка для любого оперативника, но она есть только у Султана. Так что если с вами играю Султан в ПВЕ, то лучше держаться к нему поближе. Спецсредство генератор помех это то, что может поломать игру в принципе. Это настолько имбово, что я даже не знаю, как это можно было вести или отбалансить. Начну издалека. Наше спецсредство можно бросить на землю или на нашего союзника. Если спецсредство лежит на земле, и вы войдете, или ваши союзники войдут вместе с вами или без вас в радиус действия данного спецсредства, то у всех пропадают иконки отображения оперативников. Все превращаются в тень, естественно в радиусе действия. Получается, вас можно будет заметить только визуально, никак по-другому. Игра вас не подсветит. В общем, принцип действия тени. Если с реализацией в виде того, что я бросил генератор на землю, и сам встал туда, или мои союзники, мы целую минуту остаемся невидимости я еще согласен, минуту после чего спецсредство исчезает, то с вишкой генератор на союзника я в корне не согласен. Вот тут баланс оперативника накрылся просто медным тазом. И в рандом пришел пушной зверек. Ведь таких спецсредств всего четыре, а с навыком будет 5, и представьте себе в начале раунда, вы раздаете всей тимы по инвизу и просто ушите вражескую тиму. Заметьте, таких невидимок будет не так просто, или попасть в оперативник под инвизом гораздо сложнее. Да зачем давать инвиз всей тиме, достаточно дать его просто некриворукому штурму, который пойдет и просто аннигилирует вражескую команду. Кстати, можно поприкалываться и поставить генератор прямо на лицо союзнику, и если будет стрелять в голову и попадут в генератор, то он сломается и урон вам не прилетит. Но это так, на пол гарантия. К сожалению, может быть к счастью, невозможно повесить на себя данное спецсредство, но только если подбросить вверх и оно упадет точно на вашу модельку. Я лично пробовал в тренировке, но у меня так и не получилось, а в бою и тем более не получится, вам будет не до этого. Данное спецсредство не является одноразовым. Если его повесили на вашего союзника, он побежал, его убили, то это спецсредство падает на землю и продолжает лежать там минуту. Соответственно у вас появится возможность подобрать его и убрать себе обратно в копилку, если конечно ваши противники уничтожат его просто расстреляв. Также если вы бросите его под себя, то в течение минуты оно будет лежать и работать и вы соответственно или ваши союзники останетесь невидимы. Но после течения минуты по специальному звуку, он будет специфически вы его знаете, вы поймете что таймер подходит к концу и надо срочно его подбирать. Поэтому сели, заняли позицию, бросили под себя. Сидите и раз в минуту подбираете и бросайте заново, таймер соответственно будет сбрасываться. С дополнительным оружием нам повезло. У нас пистолет CZ 75 FA. Жаль, что не достался нашей поддержки, но нашему снайперу повезло, потому что этот автоматический пистолет у нас. Уже второй автоматический пистолет у снайпера. Первый, как вы знаете, у Эймы. Он не так хорош, как у Эйма. У нас 15 патронов, урон в голову 19, 32 в голову, естественно без брони, бронепробитие 40 и скорострельность 70, пардон, 7 и 5. Такой скоростельностью мы занимаем второе место по ДПС. первое, естественно, будет УЭМ. Наш ДПС 142, Уэймы 165, наш пистолет, конечно, похуже, но, тем не менее, очень удобно отбиваться от противников. Довольно-таки просто будет забрать того, кто подрешит нас запушить, если, конечно, с винтовкой нам не повезет, и мы будем на перезарядке. Давайте поговорим про наш запас здоровья, нашу мобильность и тому подобное. По здоровью у нас 90 очков здоровья, одна плашка брони, в принципе, как у комара или того же Сокола. Это средний показатель и, в принципе, здесь ничего выдающегося нету. В отличие от нашей изначальной скорости передвижения 3.6, это максимальный показатель. А вот по скорости рывка, к сожалению, в лидере мы не выбиваемся, у нас низкий показатель на уровне Диабла, курт Курта. А вот по ускорению мы не выбиваемся в лидеры. Очень странно, ходим мы быстро, а бегаем мы медленно. Очень низкий показатель, как у Сокола, у Курта, у Диабла 4.5, соответственно, низковато. Благодаря нашей хорошей физической подготовке скорость расхода стамина у нас 10 – это минимум среди всех снайперов. Ну как вы еще раз повторяю, вот того же комара, стилета и вагабонда. Ну и стрелка в том числе. А стрелок не снайпер. Больше никаких особенностей у данного снайпера нет. Ну естественно, у него есть сошки, ну тут ничего такого, в принципе, нету по навыкам все тоже плюс-минус ровно сыворотка гемоглобина естественно куда без нее субдермальный морфин потому что у нас мало брони ну конечно можно поставить не субдермальный морфин а например адаптивную броню но как я считаю лучше поставить именно морфин далее после этого ставим тяжелые боеприпасы что появился у нас еще один генератор помех это очень важная фишка в игре ну и соответственно последнее место можно поставить холодный расчет либо например кровавую ярость как вы понимаете Фишка засады теперь нам не нужна. Ну, только если вы не будете разводить не да? и не оставите себе. Надеюсь, данное видео вам понравилось. Вы написали свой комментарий, прожали лайк, возможно, подписались на канал. Ну, а с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений.